пятьсот пятьдесят пятого года.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 Ильдар Азатович тут большую работу провел. Он загорелся идеей, чтобы была профильная, вот просто телевизионная кафедра, студенты, которые непосредственно принимали участие в создании программ вот вот, такого канала.